Коллеги, добрый день. Хочу показать вам образец, который мы сделали. Сейчас вот, посмотрите. Вот на нем еще вода. Вот я вижу, что я в камеру блекую и от и, от этого, и отражаю. Так, сейчас еще одну штучку покажу. Если бы не арабская сторона, то можно было. Можно было все прочитать. Тут какие-то дяденьки, тут церковь. Вот. Ну, подольше вот не Ну, вот так. Вот такой это. Образец сделали. Ну, не зря, чтобы не зря трудились. Вот на нем еще капли воды. Ну все, наверное, спасибо.